Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и на этой неделе мы с вами продолжаем тему систем охлаждения. И на этот раз у нас на обзоре малыш AS500 от компании Deepcool. Очень интересный кулер с точки зрения того сегмента куда он метит, но обо всем поподробней. Итак, не так давно Дипкул cool представила свой наделавший шуму Ассасин 3, обзор на который, кстати, был на канале. И по всем своим характеристикам Ассасин 3 вплотную догнал лидера рынка, а именно Noctua D 15 Однако выпуск кулера S500 это попытка залезть уже в среднебюджетный сегмент, причем подход у а тут несколько поменялся. Если раньше были все эти нептвины и люциферы с задачей выдать максимальный результат по температурам за минимальную цену, зачастую в ущерб габаритам, качеству шуму и эстетике, с перекрытием слотов оперативы и так далее и тому подобное, и заперничали эти кулеры с чем-то вроде терморайт Macho, который тоже не отличался ни качеством подошвы, ни габаритами, ни шумом, то теперь новый кулер это попытка сыграет на территории других конкурентов. А именно Arctica 34 Duo, Thermalright A140 и ряда кулеров от Be Quiet. Здесь уже погоня за теплоотводом не стоит на первом месте, зато эргономика, шум, внешний вид и качество производства выходят на несколько иной уровень. В итоге S500 получил схожий с Ассасином дизайн, По сути, он представляет собой, ну, можно сказать, половинку от Ассасина. Тут стоит такой же 140 мм вентилятор с максимальной скоростью в 1200 оборотов в минуту и аналогичный по высоте радиатор порядка 164 мм, который позволяет засунуть кулер, ну, можно сказать, в большинство современных корпусов. Плюс сверху имеется вот такой вот набалдашник, который скрывает некрасивые концы торчащих теплотрубок и также небольшая полоска RGB подсветки, чтобы было красиво. Примерно то же самое мы на самом деле видели на третьем ассасине, то есть те же габариты, те же вентиляторы и собственно те же набалдашники сверху. Внижье радиатора тут достаточно ровное, от него идет 5 никелированных медных трубок, сами трубки распределены по телу радиатора достаточно равномерно, и каждая трубка идет на 5 мм. И да, друзья, я наконец-таки купил себе электронный штангенциркуль, в первую очередь для измерения стенок корпусов, конечно же, ибо выяснять на глаз десятые доли миллиметра оказалось не такой уж хорошей идеей, как казалось изначально. Брал я его, конечно же, на алиэкспрессе, еще в время новогодних скидок и к слову сейчас 29 марта по 2 апреля алиэкспресс будет праздновать свой 11 день рождения так что будут опять-таки большие скидки кэшбэк сервис летишопс не стал оставаться в стороне и в честь этого события объявил увеличение кэшбэка в три раза до максимальных 15 процентов так что можно не просто купить дешевле а еще и вернуть весомую часть своих денег Заходим на Letyshops, регистрируемся, активируем кэшбэк, переходим на Али и выбираем нужные товары. Но ну, а если отложить товары в корзину заранее до 29 марта, то можно получить промокоды на дополнительные скидки. Я все надеюсь заказать оборудование для съемок, дабы сделать видео для вас еще более качественными, ну и упростить себе работу конечно же. И да среди тех кто вернет кэшбэк с покупок на Aliexpress Ladyдиопs разыграет 11 айфонов. Так что если вам это интересно, то скидки, кэшбэк и шанс выиграть iPhone ждут вас друзья. Но ну, а мы вернемся к нашим баранам. Что касается комплектации кулера, то она достаточно простая. Кроме небольшого тюбика с термопастой и инструкции, ничего интересного вы тут не найдете. Отмечу лишь, что положили в комплект металлические скобы, так что можно, помимо одного вентилятора, установить еще и второй на выду сзади. И да, есть версия кулера на S500+, где второй вентилятор уже идет в комплекте. Правда стоит такая версия на несколько сотен рублей дороже. Примерно 5100 рублей против 4700 у нашей версии. Такая разница в цене мне лично кажется вполне адекватной. Процесс установки кулера у меня не вызвал никаких проблем, есть в комплекте под Intel вот такой вот металлический бэкплейт, сверху него вкручиваются стойки, на них ставятся перекладины, они также прикручиваются барашками и уже к ним непосредственно прикручивается радиатор на две точки крепления слева и справа, вуаля и все в принципе готово. И да, кстати, кулер не перекрывает слоты оперативной памяти от слова совсем. Даже остается небольшой зазор, буквально в 2-3 миллиметра. И за это стоит поставить производителю жирный плюс, ибо как у Дипкула, так и у других производителей порой с этим проблемы. То есть идет перекрытие одного слота на порой даже и нескольких. Поэтому очень хорошо, что инженеры задумались над этой проблемой. Что касается уже упомянутой подсветки, то она, конечно же, RGB, но в целом она не сильно выделяется и не делает из кулера елку. Управлять ей можно как с пульта, что есть в комплекте, так и подключить к материнке и управлять через приложение. Вот как-то так. Ну ладно, друзья, теперь пора поделать тесты. Сравнивать наш кулер мы будем с лидером рынка, на именно Noctua D15. Тестировать все это дело будем на процессоре на i9-9900K, как в разгоне до 5 ГГц с напряжением 1.28-1.3 В, так и в стоковом режиме, то есть ничего не меняем. Правда, для частоты эксперимента мы зафиксируем ему частоту и зафиксируем напряжение. Частота будет зафиксирована на уровне 4.7 ГГц, это максимальный уровень турбобуста для всех ядер разом на 9900К, напряжение при этом зафиксируем на 125 126 вольта. это минимальное напряжение при котором процессор остается стабильным. Все тесты будем проводить в программе AIDA прогонами по 25-30 минут. И да, в стоковом варианте оба кулера мы проверим в режиме полной скорости вентиляторов и в бесшумном режиме, когда скорость вентиляторов установлена так, чтобы шум кулера не превышал фоновый шум в комнате, а именно 32 дБ. Все тесты будут вестись на открытом стенде, так что вы должны понимать, что в корпусе результаты могут быть несколько хуже. Итак, первый режим коробочный, стоковый Частота 4,7 ГГц, полная скорость вентиляторов Инукта у нас выдает 84 градуса Уровень шума при этом у нее 38 дБ, что очень даже немало А вентиляторы вращаются на максимальной скорости в 1500 оборотов в минуту В то же время s 500 работает на максимальных 1100-1200 оборотах в минуту Уровень его шума при этом 33-34 дБ что можно сказать почти что на уровне бесшумного. И при этом мы имеем всего лишь 87 градусов. Да, вставание есть, но оно как по мне не критичное. А с учетом того, что S500 заметно тише, такие результаты вовсе впечатляют. Что же касается сайлент режима То тут у Noctua обороты пришлось уменьшить На 25% До 1200 оборотов в минуту И при этом лидер рынка Охлаждал процессор до 85 градусов У S500 Обороты до полностью бесшумного режима Нужно уменьшить буквально На 100 оборотов Ну можно сказать всего ничего Данный кулер становится бесшумным Уже при 1000 оборотов в минуту И это снижение в принципе никак не сказалось На температурах Температура кулера опять таки составила 87 градусов и вроде бы все круто и отлично но все друзья меняется когда мы переходим к тестам в разгоне на tdp нашего процессора возрастает свыше 180 ватт тут на полной скорости вентиляторов Noctua выдает 90 градусов а вот s 500 уже 95 как вы видите разница становится более существенной так что вывод друзья тут прост да, до топов типа Noctua на s500 не дотягивает но надо понимать, что и по цене данные решения отличаются почти в два раза, если учесть все это, то результаты у него очень и очень хорошие. Под разгон мощных процессоров типа 10700K или 10900K у Intel а, или каких-то их аналогов с 8 и более ядрами или ручную фиксацию частоту AMD на процессорах 5800-5900 я бы его конечно же не брал, но в стоке он справится наверное, с любым из обозначенных процессоров. добавок не забываем про то, что кулер не перекрывает оперативку, не шумит даже на полных оборотах, по высоте войдет большинство корпусов и при этом имеет адекватный внешний вид, что порой тоже немаловажно. Так что да, на S500 получился удачным, на S500 плюс скорее всего по результатам приблизится еще ближе к топам, и это всего лишь за 5000 рублей. Правда нужно отметить, что у меня на тесте конечно же, был кулер, предоставлен Производителем. и возможно образцы из массовых партий могут иметь чуть хуже качества и чуть хуже результаты я слышал что с ассасином 3 было именно так но это опять-таки покажет лишь время но ну, а с вами друзья как всегда был белыч ваши лайки и подписка помогают каналу жить так что не забывайте про них всем спасибо за внимание и до новых встреч